Новички не поймут, а Олдом грустно. Не потому, что еще далеко не все первое поколение убрали для покупки из игры. А тут решили сразу убрать из второго поколения какую-то лошадь. Так вот, эта лошадь не какая-то там, а самая легендарная. Кстати, я спросила на своем телеграм-канале и в группе ВК, Читаете ли вы квотеров, самыми легендарными лошадьми Старстейбл. Результаты вы видите сейчас на экране. Ссылки на мою группу в ВК и телеграм-канал в описании видео. В этом видео я говорю свое личное мнение. Оно может быть совсем не таким, как ваше. А те, кто захочет купить квотеров для памяти, то вам повезло. В далеком прошлом я купила их всех намного дороже чем они стоят сегодня, так как разработчики стали делать скидки на старых лошадей. Так что для памяти не так и дорого. Эх, бедные мои старкоинцы с прошлого. Объясняю для новичков, почему для меня они самые легендарные, и почему именно квадр-хорсы, а не, например, бейнт-хорсы. Сразу отвечу на второй вопрос. Вначале добавили вокруг игру а потом по их модельке сделали пейнтов, просто поменяв масть. То есть у пейнтхорсов и хорсов одна и та же моделька, просто разные масти. Теперь ответ на первый вопрос. В прошлом долгие годы у них был самый быстрый прыжок, и люди ездили на них на чемпионатах. Но три года назад разработчики... Сделали им самый медленный прыжок в игре и решили затем ничего не менять. Спасибо! is wrong right among us desperate voices whisper ahead.